Медитация называется «Освобождение». Мы уберем все блоки, зажимы, которые были навязаны нам на протяжении всей нашей жизни. Я буду обращаться как к человеку, как к дитя Бога, не акцентируя на пол. Найдите удобное место, позу. Можно лежа на спине или на боку а можно сидя, так как вам удобно. Самое главное, расслабьтесь и слушайте мой голос, если возникнет желание, можно будет повторять то, что я буду говорить, но ну, не обязательно, достаточно просто слушать. Эту медитацию повторяйте столько дней, сколько вам потребуется. Эффективнее будет, если вы будете слушать каждый день в течение одного месяца. Итак, начинаем. Сконцентрируйся просто на своем дыхании, не ожидая что-то должно произойти просто наблюдай за своим дыханием дай произойти тому что должно произойти просто наблюдай за своим дыханием вдох с каждым вдохом ты наполняешься светом, с каждым выдохом ты расхлабляешься, расхлабляя твои плечи, твои руки, твои ноги. Остановись, перестань бежать. Просто расслабься. Все, что должно произойти, оно произойдет. Дай быть тому, что должно быть. Ты уже есть. И хватит бежать. Расслабляйся. Разреши себе жить счастливо. Расслабленно и спокойно. Скажи, я разрешаю себе жить. С этой секунды я разрешаю себе жить счастливо. спокойно, а то, что я не успеваю, значит это и не нужно. Я могу сделать позже, сегодня, завтра, послезавтра. Я все делаю хорошо. Иногда совершаю ошибки, но я разрешаю себе делать ошибки. Все делают ошибки. На них нужно учиться, и я тоже учусь. Расслабь с выдохом свою голову. Просто расслабляйся. Прошлое пусть останется в прошлом. Я живу в настоящем. Жизнь прекрасна. И я каждый день Учусь радоваться каждому мгновению жизни. Это приносит мне счастье и умиротворение. Жизнь прекрасна. Жизнь божественна. Я и есть прекрасное, что есть в этой жизни. Я и есть божественное, что есть в этой жизни. Мне не нужно больше стараться угодить людям. Я свободен от чужого мнения и критики людей. Ведь меня создал Бог а значит, я совершенное создание и творение. Бог меня любит таким, какой я есть. С этой секунды я разрешаю любить себя и принять таким, какой я есть. Каждая клеточка моего тела, она божественна я принимаю себя таким какой я есть и это дает мне возможность становиться все лучше и сильнее с каждым днем расслабляйся я знаю ты устал носить на себе этот груз, контроль, критики, обид. С каждым выдохом ощути, будто с тебя слазит тонна всего лишнего, что ты носишь с собой по жизни. Расслабляйся. жизнь прекрасна просто доверься каждый новый день я принимаю с благодарностью и учусь радоваться каждому мгновению каждому моменту жизнь Прекрасно. С этой секунды, когда я буду гулять, я буду стараться видеть красоту, которую создал Бог. Я буду разглядывать капельки. Я буду разглядывать травинки. Я буду разглядывать снежинки. Я буду смотреть на солнце и улыбаться. Я буду петь, я буду танцевать, и мне все равно, что думают или скажут другие. Я хочу жить, как ребенок, радостно, беззаботно, и я разрешаю это себе. Кто сказал, что я не могу так жить, я хочу. Я могу. И я так буду жить с этой секунды. Я разрешаю себе. Да, внутри у меня может быть страх, что меня осудят или как-то посмотрят. Я разрешаю смотреть на меня и думать им так, как они хотят потому что я люблю себя и ценю себя. Я – Божественное Создание. Вдыхаем и выдыхаем, расслабляемся. Если внутри есть какой-то страх или напряжение, Вдыхайте его, разреши себе чувствовать страх, разреши себе быть несовершенным и чувствовать себя несовершенным. Скажи, я разрешаю себе быть таким, какой я есть. Я устал нравиться всем и я освобождаюсь от этой усталости, с этой секунды я свободен, я вправе делать то, что я хочу делать, жить так, как я хочу. Я прощаю всех, кто причинил мне боль. Я освобождаюсь от обид. С этой секунды моя жизнь начинает сиять новыми красками. Я учусь во всем мире видеть Бога. Что бы ни произошло, это урок и милость Бога. И все идет мне во благо. Если мне что-то не нравится, я скажу, если мне что-то не нравится, я изменю. Если мне что-то не нравится, я откажусь. Если мне что-то не нравится, я могу от этого отказаться. Я вправе этого не делать. Я разрешаю себе так делать. С этой секунды я разрешаю себе жить так, как я хочу. Я вправе жить так, как я хочу. Я вправе быть счастливым. Я и есть счастье. Просто я долго носил маску, чтобы понравиться всем. С этого дня я хочу начать нравиться себе, танцевать, смеяться, улыбаться. С этого дня я живу. Расслабляйся. Я люблю себя и благодарю Бога за шанс жить. Благодарю Бога за возможность меняться и расти. Я благодарю Бога, чтобы менять то, что меня не устраивает. Как Бог творит, так и я начинаю творить свою жизнь. Это моя жизнь, и я выбираю счастье. Это моя жизнь. И я выбираю счастье я и есть счастье я и есть божественное создание я и есть божественное творение я разрешаю себе быть таким какое я есть я люблю себя, и всех других людей. Любовь других людей – это отражение к себе. Чем больше я люблю себя, тем больше видят это окружающие. Но с этого дня я буду смотреть не на то, как меня любят окружающие, а на то, как я люблю себя. С этой секунды я буду стараться любить себя все больше и больше. А для этого я буду радовать себя и жить так, как я хочу. Я буду петь, танцевать. И независимо от того, как я выгляжу. Я хочу так, как я хочу. Я хочу жить счастливо, и я выбираю счастье. Расслабься. Я разрешаю делать себе ошибки. Да, я несовершенный. И признав это, я приобретаю силу и умиротворение. Все должно быть так, как должно быть. Все будет в свое время. расслабляйся. Я люблю этот мир и всех людей в нем. Пусть каждый живет так, как хочет. Пусть каждый будет счастлив и с этой секунды я также живу как хочу. С этой секунды я разрешаю себе быть счастливым. Я разрешаю. Окружающие люди могут сделать мне больно, но только в том случае, если я им разрешу. С этой секунды я хозяин своих мыслей, эмоций. А все люди это дети одного и того же Отца. Мы все братья и сестры, я учусь видеть таковым мир, красивым, счастливым, я и есть счастье, меня любит Бог, Он защищает меня и оберегает от всех невзгод. Я представляю, как Он окутывает меня своей любовью. Она как луч света, окутывает мое тело. Мне становится тепло, я защищен. Он всегда рядом. И если что-то происходит неприятное на первый взгляд, это подсказка, помощь Бога. С этой секунды я буду учиться все больше и больше доверять Богу в этой жизни. Ведь мне Он помогает. Он ведет меня. Я хороший человек. Я люблю себя. И с каждой секунды становлюсь все лучше и лучше для себя. Я разрешаю себе быть таким есть. Я разрешаю людям быть такими, какие они есть. С этого дня я перестаю лезть в судьбы людей, давая им советы, перестаю критиковать их, осуждать их. Пусть они живут так, как они хотят. Я позволяю себе жить так, как я хочу. Я Божественное Создание. Красивое. Любимое. Я Дитя Бога. Я благодарю Тебя, Господь, за возможность быть, жить и наслаждаться жизнью. Раз я дышу, значит, я могу все изменить. И с этой секунды моя жизнь начинает бить новыми красками. С этой секунды я выбираю счастье. Я и есть счастье. Поблагодари Всевышнего за медитацию. Повторяя в течение 30 дней, можно и больше, поделись этой медитацией со своими друзьями. Желаю вам всего хорошего. И блага дарю вам.